Всем привет! В этом видео мы разберем настройки RSS-ленты Drupal. Начну с того, что я посмотрел эти настройки и я не понял, к чему они вообще относятся. Давайте зайдем в публикацию RSS. Здесь вы видите в конфигурации публикации RSS описание ленты. Текст заголовков можно выбрать, можно выводить заголовок и анонс, но даже когда я это делаю, давайте напишем что-нибудь, выберем. Например, три элемента на RSS-ленту. И заголовки «Анонс» выберем. Сохраним. В официальной документации написано, что это все должно применяться... Давайте нот. Это все должно применяться к RSS-ленте, RSS.xml. К этой RSS-ленте. Но, как вы видите, это не применяется. Мы выбрали три элемента. Но у нас показывается один айтем, второй айтем, третий айтем, четвертый айтем. Хотя мы выбрали уже три элемента всего. И вы видите, что у нас дополнительный айтем. Всего 10 штук. Это все происходит потому, что у нас выведена rss лента через views, а не через настройки конфигурации. Давайте зайдем в редактирование представления. И здесь вы видите, у нас есть дисплей лента. Давайте зайдем в этот дисплей. И в этом дисплее мы уже можем настраивать нашу ленту. Вот вы видите постраничный навигатор. Здесь настраивается количество элементов. Довольно странно, что в документации об этом не пишут. Поставим три элемента. Применим. Сохраним. Отлично, настройки применились. Теперь зайдем на RSS XML. И теперь они применились действительно. Теперь у нас стало три элемента в RSS ленте. Также вы можете заметить, что у нас показывается содержимое с дисплеем RSS. То есть если вы зайдете в какой-нибудь тип материала, например, новость и здесь будет дисплей RSS. Сейчас мы зайдем. Управление отображения. Здесь в расширенных параметрах мы должны выставить отображение RSS. Сохраняем. И теперь заходим во, во вкладку RSS. Здесь мы можем выбирать, что нам показывает. Вводим, можем поставить обрезанный текст. Выбрать 600, 600 символов. Давайте зайдем снова в RSS-ленту. Так, она не сильно обрезалась. Показываются все-таки теги. Давайте поставим 200 символов. Сохраним. Так, у нас, наверное, это не новость просто. Скорее всего, это не новость, а какая то другой тип материала. Ну, бог не. В общем... Вам должно быть стало понятно, что настройки, которые в конфигурации, они не являются настройками для rss.xml файла. Настраивается все через use, через отображение, через дисплей типов материалов, через RSS дисплей. В принципе, несмотря даже на то, что мы не разобрали, как работает конфигурация, но мы разобрали, как работает RSS-файлик rss.xml. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, делайте хороший сайт на Друпале.